Всем здарова, с вами Игра Драна. В этом видео вы узнаете, зачем нужен коммерческий центр и стоит ли его прокачивать на максимальный уровень. Итак, друзья, в одном из предыдущих видео мы прокачивали полностью стадион, а в этом займемся коммерческой недвижимостью. Главная цель узнать, что появится в игре после того, как мы прокачаем коммерческий центр до пятого уровня. Ну что ж, давайте начнем. При переходе с первого на второй уровень практически ничего не поменялось. Давайте попробуем перейти с второго на третий. Кстати, кто знает, что такое бонусный на матч, напишите об этом в комментариях. Я до сих пор не могу понять, что это такое. Итак, мы уже находимся на третьем уровне. Давайте сыграем матч и посмотрим на изменения. Больше всего меня интересует, сколько мы получим коммерческого бонуса. Как вы видите, это всего лишь 13 монет. Возникает вопрос, стоит ли вообще тратить огромное количество кристаллов, чтобы получить всего лишь 13 монет. Но чтобы нам это узнать, нам нужно прокачать полностью коммерческий центр и потом сравнить результаты. Поэтому сейчас я буду прокачивать коммерческий центр до максимального пятого уровня. Все это будет стоить за 375 кристаллов. И вот что мы умеем. 40% на победу в модерсных матчах, скидка на форму и эмблему 25% и скидка на скаута 10%. Звучит неплохо, но не так уж и много. А на карте это выглядит вот так вот. Вот мой полностью прокачанный стадион. Ну и конечно же наша коммерческая недвижимость. И теперь самое интересное, сыграть несколько матчей и посмотреть сколько я смогу на этом заработать. И сравню результаты. Напомню, что с самого начала у меня был коммерческий бонус 13 монет. Давайте посмотрим результаты первого матча. Это была игра в легендарном дивизионе, на выезде. И как вы видите, уже коммерческий бонус 24 монеты, вместо 13. Потом я сыграл еще один матч и выиграл всего лишь 1 0 И посмотрите, мой коммерческий бонус только 11 монет. Давайте разберемся, почему это так. Почему-то было 24 монета, а здесь всего лишь 11. В следующей игра я специально сыграл со счетом 2-0. И посмотрите, в этой игре я получаю 22 монет. Значит, можно сделать простой вывод, что количество коммерческого бонуса зависит от количества забитых голов в матче. Чтобы это подтвердить, я сыграю еще один матч и постараюсь его выиграть с крупным счетом. Это будет обычная игра в легендарном дивизионе. Главное постараться забить как можно больше голов. И после этого мы точно все узнаем. Итак, я обыграл команду соперника с со еще 3-0. И на этом я заработал аж 44 монеты коммерческого бонуса. И это довольно неплохой результат. Ну на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока!